Сегодня мы поговорим на тему «Взор его на малых птиц». Весь мир дрожит от разгула террора и бедствий, которые усиливаются. Каждый день мы просыпаемся, чтобы узнать о каком-то новом бедствии или происшествии. Некоторые обозреватели говорят, что мы живем в эпоху начала Третьей мировой войны. Сначала террористы взрывали поезда в Испании, потом мы узнали о массовой гибели людей от взрыва поезда в Индии, в Пакистане страшное землетрясение разрушило целые города, сделав тысячи людей бездомными, голодными и страждущими. На Дальнем Востоке множество людей до сих пор страдают от последствий цунами. Потом начали происходить страшные бедствия в Америке. Сперва неслыханные до сих пор по силе ураганы врывались один за другим во Флориду, а потом пришла Катрина. Америка стала свидетелем того, как один из ее главных мегаполисов был почти стерт с лица земли вместе с другими крупными городами побережья Мексиканского залива. За последние месяцы по югу и западу принеслись огромные пожары, которые выжигли тысячи агров леса в Техасе, Оклахоме и Калифорнии. Никогда еще за всю историю Америки не было столь частых и такой силы опустошительных пожаров и ураганов. Однако такие потрясения происходят не только здесь – Вся земля испытывает небывалых рекордов жару по всему миру, вызывая сильные наводнения, ливни и ураганы. Сейчас весь мир дрожит, наблюдая за тем, как обезумевший северокорейский диктатор запускает свои пробные ракеты. Ким Ёнг II бросил все ресурсы на то, чтобы создать не менее семи ядерных зарядов для боеголовок, заставляя в то же самое время свой страждущий, порабощенный народ умирать от голода. Лидеры мировых держав, похоже, в замешательство, не зная, как остановить угрозы этого обезумевшего человека в адрес других стран. В то же время еще один одержимый дьяволом диктатор держит власть в Иране, еще в одной стране, стремящийся изо всех сил к созданию ядерных бомб. Этот диктатор и его обезумевшие мулы хвалятся, что скоро уничтожит Израиль одним ядерным ударом, отправив его в небытие. В то же время они посылают угрозы в адрес остального мира, чтобы он не вмешивался в их ядерные программы, предупреждая, что перекроют доступ к нефти всякой стране, которая попытается вмешаться. Затем совсем недавно пришла устрашающая новость о том, что Израиль начал наносить удары возмездия против Газа и Ливана. Этот конфликт быстро нарастает, ракеты летят в обе стороны, убивая десятками мирных жителей. Весь мир с замиранием сердца смотрит репортажи новостей, боясь перерастания конфликта в полномасштабную войну на Ближнем Востоке. Израильские лидеры ясно заявили, что не потерпит ядерной угрозы со стороны Ирана. Единственный выход из складывающейся ситуации для них состоит в бомбежке всех ядерных иранских объектов. Лидеры мировых держав могут призвать к прекращению огня в регионе, но оно будет кратковременным. Как всегда было в истории Израиля... С самого 1948 года большие конфликты и бедствия на Ближнем Востоке кажутся неизбежными. В то время как все эти события и бедствия, войны, террор, природные катастрофы, ядерные угрозы наваливаются со всех сторон на человечество, еще одна страшная угроза поджидает с другой стороны. Ученые по всему миру с огромной тревогой следят за вирусом птичьего гриппа. Они предупреждают, что если этот смертельный вирус мутирует в человеческий, он может вызвать мировую эпидемию. В то время, как я говорю эти строки, 15 человек уже умерло. Эксперты считают, что такая эпидемия может уничтожить пятую часть населения Земли. Более миллиарда человек могут умереть. Светскому миру ситуация представляется вообще никем не контролируемой. У неверующих все больше и больше крепнет убеждение, что выхода никакого больше нет, что все катится к хаосу, так как отсутствует всевидящая власть. Однако Божий народ рассматривает ситуацию иначе. Мы знаем, что у нас нет причины для страха, потому что Библия напоминает нам снова и снова, что Господь все держит под контролем. Ничто не случается в мире без Его ведома и воли. Псалмопевец пишет, «Ибо Господне есть Царство, и Он – Владыка над народами». Также и пророк Исаи заявляет миру, «Приступите, народы, слушайте и внимайте племена, «Да слышит земля и все, что наполняет ее. Он говорит, слушайте народы и внимайте. Я хочу рассказать вам что-то важное о Творце мира». Исайя утверждает, что когда Божий гнев воспламеняется против народов и их армий, то сам Господь придаст их уничтожению. Вот, народы, как капля из ведра, и считаются, как полинка на весах. Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты числится у него. Он есть Тот» который выседает над кругом земли и живущие на ней, как сранча перед ним. Кому же вы уподобите меня?» Далее Исаия обращается к Божьему народу, изрядно потрепанному и обеспокоенному происходящими в мире событиями. Он советует им, поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите на миряды звезд. Ваш Бог сотворил и назвал своим именем каждую из них. А вы разве не драгоценнее для него, чем все они? Поэтому не бойтесь. Взор на Господа отнюдь не направлен на всех этих ничтожных башков диктаторов или на их угрозы. Писание заверяет нас, что все эти бомбы армии и силы этих безумцев диктаторов есть ничто пред Богом. Он смеется над ними, как над ничтожными пылинками, которых вскоре всех сметет с лица земли. Откройте Исаия 40 главу 23-24 стихи. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым суди земли. Едва они посажены, едва посеяны, как только он дохнул на них, они засохли, и вихрь унес их, как солому. Исайя говорит нам, едва эти семена посажены, едва только начинают укореняться в земле, как Бог сдувает их, и они засыхают. Нечестивых правителей земли схватывает вихрь и уносит, как солому, и они превращаются в ничто. За свою жизнь я видел не раз, как таких тиранов уносило, как солому. Помню, в детстве я ехал с отцом в машине, как вдруг музыка по радио превратилась в шокирующим репортажем новостей. Только что перл харбор был атакован с воздуха японцами. И большая часть морского флота уничтожена, сотни убиты. Мой отец подумал тогда. «Вот и все. Это конец, о котором нам все время пророчествуют». Всего за одну ночь изменился весь ход жизни в Америке, даже в нашем маленьком городке в Пенсильвании. Обязательно отключение электричества и вой сирен стал обычной частью нашей жизни. То было страшное время, когда война охватила весь мир. Вскоре после этого Дальний Восток оказался в огне войны за острова в Тихом океане. Сотни тысяч солдат гибли в жестоких сражениях и лагерях военнопленных. Тем временем безумный, одержимый дьяволом диктатор – по имени Адольф Гитлер терзал народа на другой стороне земного шара. Он оккупировал и захватил страны Европы одну за другой, и, казалось, никто не мог остановить его. Когда его нацистский режим начал сбрасывать бомбы на могущественную Великобританию, мир следил за этим со страхом. И в своем демоническом помешательстве он приказал всех европейских евреев бросать в тюрьму, а потом в газовые камеры, где сжигал их миллионами». В России другой безумный диктатор начал систематически уничтожать миллионы своих собственных граждан. Сталин был сумасшедшим садистом, и коммунизм стал могущественной силой под его железным правлением. Затем однажды пришло самое страшное известие из всех, которые когда-либо слышало человечество. Сброшена атомная бомба. Большая часть японских городов Хиросима и Нагасаки исчезли с лица земли в мгновение времени. Атомная бомба уничтожила миллионы людей. Тогда же мир узнал, что на земле высвобождена какая-то жуткая, потрясающая, ужасная сила. Вскоре после этого японский диктатор Хирохита уже стоял на борту корабля с низко опущенной головой, подписывая документ о капитуляции. В Европе, когда войска союзников все больше и больше начали сжимать Германию в кольцо, Гитлер покончил жизнь самоубийством в пылающем подземном бункере. Когда нашли его останки, то от него ничего не осталось, один только пепел». В России Сталин также умер жалкой смертью. Как нам относиться к этим тиранам, злым правителям, которые наводят панику на людей по всему миру? Ясно, что мы должны смотреть на них глазами Писания, и как верны эти слова, Господь вдохнул на них и в вихре унес их, как солому. Иисус также говорит нам, что мы должны делать, когда начнем видеть потрясения в мире. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожиданий бедствий, грядущих на Вселенную, ибо сила небесная поколеблется. И тогда, увидя сына человеческого грядущего на облаке силою и славою великою, когда же начнет сбываться это событие, тогда восклонитесь и поднимите голову ваше, потому что приближается избавление ваше. Что это за вера? в котором мы должны стоять. Наш Господь знает о каждом малейшем движении на планете, совершаемом каждым живым существом. Однако Его недремлющий взор сосредоточен главным образом на благосостоянии Его детей. Око Его устремлено на скорби и нужды каждого члена Его духовного тела. Проще говоря, что причиняет нам боль, то это Его волнует. Чтобы доказать нам это, Иисус сказал – не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Даже во время великих мировых войн его взор сосредоточен не на тиранах, он сосредоточен на каждом обстоятельстве, каждой мелкой детали жизни его детей. Христос говорит об этом буквально в следующем стихе. «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли вашего отца». В одни Христа птицы были едой бедных и продавались за гроши. На улицах можно было увидеть много птицелобов, несущих полные корзины пойманных воробьев. И тем не менее Иисус сказал, «Ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего». Согласно Вильяму Баркли, толкователю Библию слово «упасть», употребленное здесь Иисусом, означает по-арамейски «слегка ударяться о земь». Другими словами, слово «упасть» означает здесь совершать череду маленьких прыжков, которые совершает по земле раненая птичка. Христос говорит нам здесь по сути вот что. «Взор Отца вашего стремлен на маленькую птичку, причем не только тогда, когда она умирает, но даже и тогда, когда она еще прыгает по земле, учась летать». Когда птичка учится летать, она выпадает из гнезда и начинает прыгать по земле. И Бог видит каждую маленькую трудность, которую ей приходится преодолевать. Его заботит каждая мелкая деталь ее жизни. И затем Иисус добавляет «Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Он даже говорит «У вас же и волосы на голове все сочтены». Другими словами, тот, кто сотворил и сосчитал все звезды на небе, кто наблюдал за каждым движением Римской империи, кто удерживает галактики на ее орбитах, сосредоточил свой взор на вас. И Иисус спрашивает, «А вы немного ли дороже Ему?» Несмотря на эти воодушевляющие слова Христа, многие христиане склонны сомневаться в Божьей заботе о них, в трудные для них времена. Исаия восклицал «Как же говоришь ты, Иаков, и взываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего?» Божий народ упрекал Исаию. «Господь забыл о моей нужде. Он не отвечает на мою молитву. Он, похоже, закрыл глаза на мое трудное положение. Я верю, что сегодня это вопль многих страждущих христиан. На наше служение приходят письма от дорогих нам верующих, которые переносят просто немыслимые испытания и страдания». Позвольте мне привести вам один глубокий пример из письма одного благочестивого пастора, которому выпало пройти через невероятную череду настолько тяжелых испытаний, которые, кажется, невозможно перенести человеку. Это началось несколько лет назад, когда этот пастор уложил своего пятимесячного внука рядом с собой в постель. Они с женой нянчили ребенка своей дочери, пока та была на работе. Мальчик рос здоровым ребенком, и дедушка в нем души не чаял. Но когда через несколько часов этот пастор проснулся, то обнаружил, что его внук мертв. Он умер от синдрома внезапной смерти младенцев. Дочь этого пастора, мать умершего ребенка, не могла справиться с горем от потери сына. Год спустя она предприняла попытку самоубийства перед дозировкой наркотиков. Она выжила, но с серьезными повреждениями мозга, и теперь этот пастор со своей женой дежурит круглосуточно у постели своей дочери. Затем, год спустя, младший сын пастора был обвинен в совершении двух убийств. Одно из них было убийством наркоторговца, который продал сестре этого юноша наркотики. Теперь этот сын сидит в тюрьме, ожидая суда и, вероятно, смертного приговора. Столько мучительнейших испытаний навалилось на этого пастора, что он не выдержал однажды. Это случилось за неделю до Рождества. Сердце этого человека вдруг сковала такая боль, что он удалился в свой кабинет Взял в руки фотографию своего умершего внука и безутешно рыдал. Есть еще продолжение у этой истории, но я хочу сделать паузу, чтобы описать ту невероятную боль души, которую пришлось вынести этому служителю Божьему. Попытайтесь представить себя на месте этого человека, так сильно страдающего и безутешно вопиющего от нахлынувшей душевной боли. Я даже не могу себе представить, через что довелось пройти этому пастору, он потерял своего любимого внука, дочь лишилась рассудка, и теперь вот еще его сын сидит в ожидании смертного приговора. Ни о чем другом он не мог думать, кроме одного. Господи, это боль выше моих сил. Я не знаю, как жить дальше. Я спрашиваю вас, куда был направлен взор Бога в этот момент? Был ли он занят чем-то другим? Может быть, заботы о мире, который погряз в безумие греха. Или, может быть, теми наводящими страх событиями, которые происходят сейчас по всему миру. Или вы считаете невозможным, чтобы взор Бога был направлен на эту боль и смятение в сердце этого праведного человека. Псалмопеет сдаёт ответ. «Очи Господние обращены на праведников, и уши его к воплю их». Представьте на мгновение, что за окном кабинет этого пастора растет дерево. На этом дереве свито птичье гнездо, в котором маленький птенец расправляет свои крылышки, начиная учиться летать. Когда птичка выпрыгивает из гнезда и падает на землю, Бог замечает это. Итак, если вы, выглянув из окна, увидели все это, то скажите мне, как можно не верить в то, что и Бог также заметил более этого драгоценного, плачущего человека? Как могли вы не поверить в то, что Бог был тронут его страданиями? Как могли вы не поверить, что Бог собирал каждую его слезу и уже привел в действие свой план избавления своего слуги? А теперь позвольте мне закончить рассказ об этом страдальце. Этот пастор пишет. «Я искренне говорю вам, сам Иисус вошел в мой офис в тот день и сел напротив меня. Господь с любовью сообщил мне, что у меня есть два выбора. Первый. Я могу сдаться и ставить борьбу». «Если я это сделаю, я могу объявить всем своим друзьям о моих бедах и о причине моего ухода, и они поймут меня. Я был свободен сделать такой выбор, и Иисус понял бы меня и по-прежнему любил бы меня». Или же сказал он, «Я могу собраться силами и пойти вперед к будущему, так как его планы относительно меня еще не закончились». Такими были два мои единственно возможных выбора. Это не было резкостью со стороны Господа, это было просто Божье предложение – что у меня было всего только два возможных пути. Я выбрал второй путь — встать и идти дальше. И прежде чем я вышел из комнаты, я положил фотографию моего внука в ящик стола. С тех пор прошел почти год. И хотя мои трудности на этом не закончились, но я знаю, что его рука на мне он пришел ко мне в моем страдании и дал мне силы идти вперед, и, несмотря на испытания, которые до сих пор продолжаются, я постоянно пребываю в силе Его Слова. Возлюбленные, этот человек сейчас имеет такое помазание Божьей любви, какое никогда не имел на протяжении всей своей жизни. Он возложил на Иисуса каждую боль, каждую скорбь, каждую тревогу и доверил свою жизнь, Его плану. Я убежден, что чаще всего в наших испытаниях нам нужна именно любовь, а не ответы. Ответы не могут помочь, когда человек охвачен глубокой скорбью. Только направляющая любовь Отца и любящие объятия наших братьев и сестер, служащих нам, могут быть восприняты нами, как его ответ в наши тяжелейшие времена. Нам не следует пытаться измерить нашу веру в такие времена, так как может оказаться, что ее осталось совсем немного». Зато мы можем выглянуть в окно, увидеть там маленькую птичку и вспомнить, что мы находимся в центре любви Отчей. Мы живем как раз в те самые времена, которых предупреждал Иисус, что они придут. Христос описал эти последние дни, как время настолько тревожное и страшное, что люди будут издыхать от страха, как написано, и ожидание бедствий, грядущих на Вселенную. На земле будет уныние народов и недоумение». Что дал нам Иисус, чтобы подготовить нас к этим катастрофам? Каково его противоядие страху, который грядет? Он дал нам пример об отце, око которого направлено на малых птиц, о Боге, считающего каждый волос на нашей голове. Содержание этих образов раскроется перед нами еще больше, когда мы посмотрим на контекст, в котором Иисус давал нам их. Он раскрыл эти образы своим двенадцати ученикам, когда посылал их распространять благую весть по городам и окрестностям Израиля. Но перед тем он наделил их властью изгонять бесов и исцелять всякую боль и немощь. Представьте, какой это должен был быть радостный момент для учеников. Им дана власть совершать чудеса. Но затем последовали вселяющий страх предупреждения от учителя. Вы не будете иметь денег в своих карманах. «У вас не будет дома, даже уголка, где можно было бы преклонить голову хотя бы на время. Напротив, вас будут называть эритиками и дьяволами, вас будут бить в синагогах, тащить предсудей, бросать в темницы, вы будете ненавидимы и презираемы, вас будут предавать на мучение и преследовать, вы будете перебегать из города в город, чтобы избежать побития камнями. Теперь представьте, как расширились у учеников глаза, когда они слышали все это от Иисуса». На них должен был просто напасть страх, представляя, как они спрашивали друг друга, что же это за служение такое, и это то, что уготовано мне в будущем. Да это же самая мрачная перспектива, о которой я когда-либо слышал. И все же, именно тогда Иисус повторил своим возлюбленным друзьям три раза такие слова: Не бойтесь. И Он дал им средства против всякого страха. Взор Отца. Всегда направлен на малых птиц. Насколько же лучше малых птиц для Него вы, Его возлюбленные. Дорогой святой, здесь одержится глубокая истина, за которую мы можем ухватиться в самые беспокойные для нас времена. Иисус говорит, «Когда нахлынут сомнения, когда вы будете в растерянности, будете думать, что никто не видит, через что вам приходится проходить» то вот как можно обрести покой и уверенность. Посмотрите на малых птиц, которые за вашим окном, и проведите рукой по волосам, и вспомните, что я говорил вам. Эти малые создания представляют огромную ценность для вашего отца, а ваши волосы должны напоминать вам о том, что вы для него представляете ценность намного большую. Его взор всегда направлен на вас и тот, кто видит. И слышит ваше каждое движение рядом. Вот как Отец ваш заботится о вас в трудные времена. Он знает каждую подробность нашей жизни, нашей семьи, нашего дома, наших финансов, нашего брака. И Он заботится о каждом ее аспекте. Нам не нужно бояться. Он обещал дать нам средства избавления. Аминь.